О, психопаты канала Немиркин, добро пожаловать на очередное видео. Знаете ли вы, что такое любовь к себе? Это нечто большее, чем смена прически, новый гардероб или попытка переосмыслить себя. Любовь к себе – это повышение самооценки через физическую, эмоциональную и духовную поддержку, которую вы себе оказываете. Это нефиксированное состояние, оно может развиваться со временем, благодаря действиям, которые ведут к зрелости. Установление любви к себе может быть долгим путем, но это жизненно важный шаг к улучшению вашего психического здоровья и общего счастья. Итак, вот несколько советов, которые могут помочь вам на этом пути. Первое. Простите себя. Вы невероятно строги к себе. И иногда, когда вы стремитесь к совершенству, вы не замечаете того факта, что вы всего лишь человек. Хотя вы можете говорить себе, что вы просто держите себя в руках. Слишком много самоуничижения может быть вредно для вашего психического здоровья. Наоборот, научиться прощать себе ошибки и рассматривать их как возможность для роста – это шаг к любви к себе. Второе. Будьте внимательны. Действительно ли цели, которые вы ставите перед собой, являются тем, чего вы хотите, или они навязаны вам обществом? Интроспективный подход или осознанность может дать вам чувство ясности в отношении того, кто вы есть, как вы думаете и чего хотите. Это дает вам знания о себе, которые вы можете использовать для движения вперед. Некоторые способы практиковать внимательность включают ведение дневника, медитацию или просто выделение времени для самоанализа. Номер три. Действуйте в соответствии с тем, что вам нужно. Знаете ли вы, что дает вам энергию? Что делает вас счастливым? Возможно, вы чувствуете себя подавленным из-за необходимости проводить так много времени с друзьями или коллегами, но чувствуете себя неловко из-за того, что хотите отстраниться. Если вы все равно решите уйти, это может привести к тому, что ваша энергия иссякнет, и вы останетесь без сил. Вот почему так важно определить, что помогает вам чувствовать себя лучше, а что – хуже. Знать, что вам нужно, и действовать в соответствии с этими потребностями – это одна из форм любви к себе. И это может значительно улучшить ваше психическое и эмоциональное состояние, что подводит нас к четвертому пункту – установлению границ. Есть ли определенные модели поведения, с которыми вы не готовы мириться? Цель установления границ не в том, чтобы выгнать людей из вашей жизни, а в том, чтобы помочь вам определить, что приемлемо или приветствуется в вашей жизни, а что нет. Здоровые границы помогают вам отсеять то, что истощает вашу энергию, вредит вам эмоционально, физически или духовно. Один из способов установить границы – начать с иерархии потребностей масла. Определите, что вам нужно, чтобы чувствовать себя любимым или принятым, а затем действуйте исходя из этого. Номер пять. Защитите себя. Каким типом людей вы себя окружаете? Еще один способ практиковать любовь к себе – это защищать себя. Это может означать привлечение в вашу жизнь людей, которые будут поддерживать вас и способствовать вашему эмоциональному, психическому и духовному здоровью, а не разрушать его. Избавление от фальшивых друзей или тех, кто получает удовольствие от ваших страданий – важно для вашей самооценки и уверенности в себе. Номер 6. Живите осознанно. Что заставляет ваши глаза загораться? Что вас вдохновляет? Иногда легко просто следовать рутине в повседневной жизни до такой степени, что вы перестаете задумываться об этом. Но важно жить с намерением и делать выбор, который поможет вам двигаться к вашим целям. Например, если вы намерены жить спокойной и здоровой жизнью, вам нужно сделать выбор, который будет способствовать достижению этой цели. Например, научиться медитировать или начать менять свой рацион питания в лучшую сторону. Номер семь. Проявляйте заботу о себе. Ругаете ли вы себя, когда не доводите до конца все, что задумали? Бывают случаи, когда вы не успеваете сделать все, что планировали, но признание усилий, которые вы приложили, и того, что вы сделали, очень важно. Легко сосредоточиться только на своих недостатках, но проявление доброты и сострадания, даже в том, как вы разговариваете с собой, может помочь преодолеть некоторые негативные ментальные шаблоны, которые у вас могут быть, и помочь вам почувствовать любовь и поддержку. И номер восемь. Практикуйте заботу о себе. Склонны ли вы иногда игнорировать свои потребности? Забота о своих основных потребностях – это акт любви. Даже если вы выделите несколько минут из своего дня, чтобы проверить и обеспечить себя всем необходимым, это поможет вам почувствовать себя намного лучше, будь то принятие горячей ванны, здоровая еда или даже тренировка. Практика ухода за собой может значительно улучшить ваше психическое здоровье и счастье. Практиковали ли вы какие-либо из этих видов любви к себе? Расскажите нам об этом в комментариях ниже.